И вот э, на тот момент мы терпим вот эти э, притеснения от этой империи, и, и какая-то другая страна нападает на эту империю. Разумеется, для нас первая наша мысль была в том, что это для нас союзники. Гитлеровская Германия для нас воспринималась как союзники, потому что они напали на нашего врага. Асалям ас алейкум, Тумсо, почему не вешаешь флагичкери? Ты же гражданин Чараи или гражданин фашистской России? Асалям алейкум асалям. Ас Какое отношение у чеченцев ко Второй мировой войне? Сохранят, э, сохранят ли чеченцы память о ней после обретения свободы? Считаются ли погибшие чеченцы в этой войне в своем народе героями? Очень хороший вопрос. Отношение чеченцев ко Второй мировой войне оно не такое, как у россиян и тем более не такое, как, она, как навязывается российская пропаганда. Для чеченцев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 с Россией и Советской там, империей, когда мы с ней враждовали. Поэтому это для нас это борьба с, с момента вторжения э, империи на нашу, на нашу территорию. А, а когда кто-то еще присоединяется к этой борьбе, то ну, для нас он просто временный союзник. И вот так именно воспринималась э, гитлеровская Германия.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 Как они оставляют нас в покое, все, вопрос как бы решен. Дальше мы можем развивать какие-то свои отношения, международные, партнерские какие угодно. Но сначала нужно прийти к миру. Так, у нас что-то было в эфире. Салям алейкум Тумсо и пламенный привет. Курица из Хоси юрта. Ва алейкум ассаляму ратуа чанго, Баракаллаху фикбрат. И передаю твой привет курицы из хосио Как относишься к Бобицкому? Учитывая его дальнейшее общение с Кадыровым, думаешь он делает это вынужденно или же он такой же российский империалист? Насколько я знаю, он уже умер, Чермо. По-моему, недавно было это сообщение. Он где-то проживал на территории Донбасса и он вроде как умер. Мое отношение к нему негативное. Как раз из-за того, что он стал делать как, после вторжения России в Украину, все то, что он делал, это было на руку России. Он стал таким типичным российским пропагандистом, поэтому отношение к нему, конечно, крайне негативное. Саляму алейкум. Тунсо, почему не вешаешь флаг чкерии? Ты же гражданин Чараи или гражданин фашистской России. Ва алейкум асалям. Ну, если бы у меня за спиной был флаг фашистской России... Тогда твой вопрос был бы актуален. Как ты видишь, у меня нет никаких флагов, я, я, мне, я пытаюсь как-то а, без вот этой вот политической составляющей пока вести свою деятельность, так как, на мой взгляд, когда ты садишься на фоне флага своего государства, это уже немножко другой уровень. Конечно, это мои личные ощущения. Конечно, я бы мог и на фоне своего флага говорить то, что я хочу. Но я к этому отношусь уже с такой большей ответственностью. И считаю, что когда ты садишься на фоне своего флага, это уже ну, как-то сложнее просто говорить, выражать свои мысли. Так что я не хочу. Пока я этого не хочу. Я, если я когда-то займусь какой-то политической деятельностью, то, может быть, я сяду на фоне своего флага.